Сегодня мы проведем монтаж турбодефлектора на складском помещении, который находится рядом с автомойкой. И то есть там у нас повышенная влажность, клиент жалуется, и эту проблему нам нужно решить. Там нет никакой вентиляции, сейчас мы вывели трубу из этого помещения и будем ставить туда турбодефлектор. Берем дефлектор, устанавливаем его на переход. Далее, с помощью шуруповерта закручиваем его на 4 самореза. Проверяем крепкость крепежа. Ну и, в принципе, и все. Вся установка заключается только в этом. Вот, монтаж мы вам показали, как производится турбодефлектора. Сейчас проведем замеры, иногда вам покажем, как работает наш турбодефлектор. Насколько он увеличивает тягу в помещении. Вот у нас замеры до установки турбодефлектора. И вот у нас, видите, данные по установки турбодефлектора. В среднем идет... 6,5-7 метров в секунду скорость потока воздуха. То есть у нас скорость потока воздуха увеличилась сразу в 3-4. То, соответственно, увеличивает воздухообмен в помещении, что позволяет улучшить ситуацию с вентиляцией. На данное видео наглядно видно, как работает наш трубодефлектор. В первом случае, когда листочек у нас не притягивается в трубу, у нас труба стоит без дефлектора. Второй случай, когда листочку мы затягиваем в трубу, там уже стоит турбодефлектор. И на нем видно, как хорошо работает наш турбодефлектор, создает тягу в лентоканале. То есть листочку у нас засасывается в лентоканал довольно-таки сильно, легко и быстро. На основании этих данных мы можем сделать вывод, то что... Ситуация с вентиляцией, проблема с вентиляцией в данном помещении решилась. Надеюсь, вам понравилось наше видео. и Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также в описании вы можете найти ссылку на наш официальный сайт turbodeflector.ru, на котором вы можете заказать турбодефлектор или получить консультацию специалиста. Также на сайте есть статьи, видео, отзывы, обзоры и куча всего еще интересного. Вы можете получить бесплатную консультацию и заказать турбодефлектор на нашем сайте turbodeflector.ru. Ссылка в описании. Для всех подписчиков нашего канала у нас действует специальное предложение. Оно ограничено по времени, и вы можете получить его, перейдя по ссылке также внизу в описании.